Привет, я Алексей из компании Latitude. В этом очередном видео хочу немножко подробнее остановиться на технологии производства террасной доски с экструзией, так называемой. Она имеет сердцевину и полностью в круг защищена слоем прочного полиэтилена, прочного пластика. Это значительно повышает срок службы и дает грандиозную защиту материалу. Натуральная доска уже ну, никак не может сравниться по характеристикам с доской, произведенной по такой технологии. Эта доска намного прочнее и долговечнее. Что интересно, до недавнего момента эта доска производилась по импортным технологиям и импортировалась в Россию. В основном она производится в Китае, но есть также торговая марка Legro, известная профессионалам, если не ошибаюсь, венгерская. Она выпускалась в трех цветах, ну и такая довольно ощутимая по стоимости, хотя, конечно, стоимость эта опра оправдана, оправдана по ее характеристикам. Повторюсь, это террасная доска именно для уличного использования, которая не боится ни взгод, не боится времени, жуков и прочих бед. Но с недавнего момента так, практически такая же доска начала производиться в России и... У нас уже есть образцы. Белая досочка под дерево. Все, все образцы будут под дерево и, и гребеночка. Белая, серая, светло-коричневая, бежевая, темно-коричневая, еще темнее коричневая, почти черная, ярко-синяя, зеленая и Махагон, красно-коричневое что-то, классные цвета, в общем сейчас для отделки экстерьера, для террасы, для входных групп доступны материалы уровня такого который раньше применялся только для интерьеров богатство выбора значительно увеличивается и вам не нужно теперь заморачиваться искать чем обрабатывать эту доску как добиться такого цвета вы просто покупаете готовое изделие стелите оно служит вам десятки лет до свидания да здравствует древесно полимерный композит приходите в латитуда